Добрый день, дорогие друзья. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Так, чуть-чуть. Добрый, да. Добрый день, да. Вот. Вот как-то так будем работать. Добрый день еще раз. Сегодня у нас с вами на дворе середина ноября. С чем я вас поздравляю? У нас сегодня началась зима. Наконец-то пришел минус. Пришел снежок, вот, так что время идет, нас никого не ждет, и мы с вами движемся дальше. Первое, с чего хочу начать прямо сегодня, это с того, что у нас в чатах появился анонс предстоящего события. Внимательно изучайте, подавайте заявки. Я еще подготовлю разъясняющее видео для, то есть по этому анонсу дам более подробную информацию, потому что в анонсе все равно все не расскажешь, но в любом случае буду рада со всеми встретиться в Москве с теми, кто захочет приехать, хотя у нас событие будет проходить и в онлайн, и в офлайн формате. Это первая новость. Вторая новость заключается в том, что у нас поступление сегодня-завтра тоже информацию по поступлению. Мы выложим. Можете уточнять информацию на складах по поводу того, когда все будет и что будет. То есть у нас поступление на центральном складе случилось, с чем я вас тоже поздравляю. Вот это, наверное, вот вторая новость. Ну из таких больших новостей, наверное, все. Поэтому мы сегодня с вами будем продолжать разбирать маркетинг план. Будем сегодня говорить о второй части маркетинг-плана. И вначале я хочу немножко остановиться на общих цифрах, то, о чем я и в прошлый раз не говорила. Хочу сегодня показать вам общую структуру нашего маркетинг-плана, основной его части, для того, чтобы показать именно, как распределяются выплаты внутри маркетинг-плана. И хочу, чтобы вы тоже увидели, насколько гармонично и равноценно Распределяются вознаграждения практически для всех участников нашего бизнеса, начиная от тех, кто продает, и заканчивая теми, кто строит большие структуры. Вот, поэтому на, с вами знакомой, на наш с вами знакомый список я добавила цифры, вот здесь вот, вот, вот, вот эта вот колонка, и она как раз отображает, какое количество процентов в маркетинг-плане распределяется на той или иной части. Вот. Первая, первая часть выплат – это выплаты, которые касаются потребления и продаж. На эту часть у нас приходится 34, по максимуму приходится 34% выплат. Да, это вы знаете от, от цены, да, то есть от цены каталога. Все остальные проценты – это уже проценты от бонусных баллов внутри маркетинг-плана. На бонус наставника. На бонус наставника у нас приходится 30% выплат от бонусов. На бонус роста приходится 34%. Если мы говорим про бонус наставника, это у нас с вами те, кто рекрутирует, да, то есть таким образом вознаграждаются рекрутеры. И это деньги, которые получают наши практически новички, которые только приходят в бизнес. То есть это у нас те, кто занимаются продажами, это те, кто у нас занимается рекрутингом. То есть и та и другая категория с первых, же, с первых же, своих действий начинают получать вознаграждение и достаточно достойное. Следующий бонус роста 34 это уже начинающие лидеры, назовем их так. Это те, кто начинают работать с малыми группами и на эту часть маркетинг плана выделено 34 процента. И следующие лидерские бонусы, командный бонус это уже Лидерские бонусы ⁇ это вторая часть маркетингового плана, назовем ее так. да, То есть условно можно назвать бонус наставника бонус роста, это вот первая часть маркетинг плана. Кэшбэк ⁇ бонус покупок, это тоже к первой части все относится. Лидерский бонус, командный бонус, суммарно в сеть дают 28%. Это тоже достаточно хороший процент, который распределяется между теми, кто строит бизнес. И как видите, распределение очень равномерная то есть нет каких-то перекосов у нас хорошо вознаграждаются и те кто только начинает этот бизнес и те кто в середине строят и те кто уже занимает лидерские позиции и хорошее вознаграждение получают те кто занимаются продажами. Если вы начнете складывать эти проценты, вы увидите, что у вас получится под 100% и так далее. И это еще раз я возвращаюсь к той мысли о том, что нет смысла бесполезно выдергивать какую-то одну конкретную цифру из маркетинг-плана и пытаться ее с чем-то сравнить. Сравнивая цифры, всегда нужно учитывать и цены, то есть стоимость условной единицы, которая заложена в ценах, по которым выплачивается бонус и так далее, и так далее, то есть все нужно смотреть именно в совокупности, поэтому для незнающих людей такие цифры могут стать предметом манипуляции, вот кто-то может сказать, а у нас больше, а у нас меньше и так далее, но еще раз, пожалуйста, относитесь к этому более серьезно, не не выдергивайте, не сами не выдергивайте какие-то цифры, да, для того, чтобы какие-то неадекватные сравнения делать. И не позволяйте вас вводить в заблуждение какими-то какими кусочками, которые выдергиваются из контекста. Вот. То есть вот, это, вот это распределение я вам тоже хотела показать, чтобы вы посмотрели на, это с, на, такую, на общую картину и увидели, что распределение бонусов происходит очень равномерно. И никто в нашей компании, ни одна из категорий э, участников бизнеса у нас не обижены, условно говоря. Так, ну что, теперь давайте перейдем непосредственно к бонусу, к лидерскому бонусу, о котором мы сегодня будем говорить. И, как я уже сказала, мы с вами начинаем говорить о второй части маркетинг-плана, о лидерской части маркетинг-плана. Сегодня я вам покажу общие моменты. Э, мы с вами сделаем два основных вывода, которые нужно иметь в виду, когда вы уже находитесь в лидерской части. Мы с вами не будем решать, решать какие-то примеры, то есть мы не будем углубляться именно в проверку понимания лидерского бонуса на цифрах. Есть нюансы, есть сложности, которые, не то что сложности, а есть тонкости, которые я сегодня, скорее всего, рассказать не смогу. Нам просто не хватит на это времени. Вот, есть тонкости, есть нюансы, и эти моменты мы уже разбираем с теми, кто достиг лидерского уровня, то есть уже с лидерами, для которых эта информация актуальна, мы эти подробности все разбираем. На, то есть на сегодняшней встрече мы все посмотрим в общих чертах и поймем общий концепт и сделаем для себя выводы, которые нужно иметь в виду при построении своего бизнеса. Итак, лидерский бонус. Начнем с квалификации, которые у нас есть во второй части маркетинг-плана. Если вы внимательно читали брошюру, которая у нас есть по маркетинг-плану, то вы эти все квалификации уже знаете и даже, может быть, разобрались в том, как начисляется лидерский бонус, но иногда бывает сложно понять без какого-то объяснения, без пояснений, какие-то непростые формулировки, а по лидерскому бонусу они иногда там местами не очень простые формулировки. Итак, у нас с вами пять квалификаций. Самая первая квалификация – это менеджер. Менеджером можно стать двумя способами. Первый способ – это если у вас появляется одна лидерская ветка. Лидерская ветка считается ветка, которую у вас делает... Полторы тысячи баллов и больше. да, То есть это может быть уже и там, 2000, и 3000 баллов, и, и больше. В любом случае это будет считаться одной лидерской веткой. Итак, одна лидерская ветка. И плюс у вас обязательно должен быть групповой оборот личной группы полторы тысячи баллов. Что такое групповой оборот личной группы? Групповой оборот личной группы это оборот, который которую делают ваши партнеры, не входящие в лидерские ветки. То есть все, что не входит в лидерские ветки, это считается групповым оборотом личной группы. И вот для закрытия квалификации менеджера с одной лидерской веткой у вас сбоку, ну так у нас по нашему сетевому сленгу, да, то есть боковой оборот, групповой оборот личной группы должен быть не менее полутора тысяч баллов. Что будет, то есть на какой вы квалификации будете, если вы, у вас появляется одна лидерская ветка, но нет бокового оборота полторы тысячи баллов. В этом случае вы остаетесь на квалификации лидера. То есть под вами уже есть лидер, то есть под вами есть партнер в квалификации лидера и выше. И вы точно так же будете на, на квалификации лидера. Может сложиться даже такая ситуация, что у вас есть лидерская ветка, например, в квалификации директора, да, то есть мы сейчас удаем до директора, то есть у вас есть, вы, есть, у вас есть одна директорская ветка и больше других лидерских веток нет, и у вас нет бокового оборота полторы тысячи баллов, в этом случае вы все равно остаетесь на квалификации лидера, то есть под вами может быть партнер с более высокой квалификацией. Дальше мы будем смотреть пример. И в этом примере тоже будет такая ситуация, когда а, нижестоящий партнер имеет более высокую квалификацию, чем вышестоящий. В нашем маркетинге такое возможно. Дальше. Второй способ закрытия квалификации менеджера, это если у вас появляются две ветки, а, две лидерских ветки. Здесь нет требования к боковому обороту. То есть, если у вас групповой оборот личной группы меньше полутора тысяч баллов или даже равен нулю, вы все равно закрываете квалификацию менеджера. То есть считается, что вы на квалификации менеджера и можете претендовать на все выплаты, которые получает менеджер. То есть для следующих квалификаций требований к групповому обороту личной группы нет. Но мы с вами сегодня еще посмотрим на такой инструмент, который называется минимальная гарантия для спонсора, которая в любом случае будет нас мотивировать на то, чтобы делать групповой оборот личной группы не менее полутора тысяч баллов. Это мы сегодня тоже с вами разберем. Но для закрытия квалификации требований к групповому обороту нет. Итак, менеджер либо один лидер плюс полторы тысячи баллов группового оборота личной группы, либо две лидерских ветки. Директор. Квалификация директора у нас с вами появляется, если у вас три или четыре лидерских ветки в первом уровне. То есть вот здесь тоже речь идет про первый уровень. Да? То есть если у вас под вами есть лидерская ветка и там дальше есть еще глубже лидерская ветка, это не считается за 2 лидерских ветки для закрытия квалификации менеджера. То есть речь идет о количестве лидерских веток в вашей первой линии. Итак, директор, если у вас 3-4 лидерских ветки. Региональный директор, если у вас 5 или 6 лидерских веток. Национальный директор, если у вас 7 или 8 лидерских веток. И управляющий директор, вы получаете эту, этот статус, если у вас 9 и более Лидерских веток в первом уровне. Вот, то есть, таким образом, мы с вами получаем статусы. Теперь, что нам выплачивается по маркетинг-плану в случае, когда мы закрываем ту или иную квалификацию? На уровне менеджера мы получаем возможность получить 12% от лидерских веток первого уровня. На квалификации директора. К бонусу с лидерских квалификаций первого уровня 12% у нас добавляется бонус, который мы получаем в размере 6% от лидерских веток второго уровня. Региональный директор получает дополнительно к этим бонусам еще бонус с лидерских веток третьего уровня в размере 3%. Национальный директор получает дополнительно к этим бонусам полтора процента с лидерских веток четвертого уровня. И управляющий директор получает дополнительно ко всему этому еще пол процента от лидерских веток пятого уровня. Вот это вот общие такие формулировки. И о чем хотела бы здесь сказать. Я бы здесь хотела сказать о уровнях. И если, например, просто посмотреть на наш маркетинг-план, просто прочитать вот эту информацию, то есть можно сделать ошибочный вывод о том, что у нас бонус можно получить только с пяти уровней. Но я хочу здесь вас сразу поправить, потому что речь идет о лидерских уровнях. То есть это не физические уровни, это именно лидерские уровни. И, соответственно, можно получать бонусы до очень большой глубины. Сейчас это нужно смотреть на примере. Сейчас мы, наверное, не сможем это вот прямо вот подробно так разобрать на примере. Но уровни имеются в виду не физические уровни, уровни имеются именно лидерские. То есть это очень важный момент. Итак, давайте вот сейчас посмотрим на примерах. Первый пример, который я хочу вам показать, он касается бонуса роста и лидерского бонуса. Отойду, чтобы вам не сосвечивало. Дело в том, что у нас в маркетинг-плане есть нахлёст, когда с одного и того же оборота можно получать и бонус роста, и лидерский бонус это возникает в том случае, такая ситуация возникает в том случае, если у вас есть лидерские ветки, которые делают меньше трех баллов, а вы уже находитесь на квалификации, где ваш групповой оборот, то есть вы находитесь выше квалификации, и ваш групповой оборот, вы можете даже находиться, условно говоря, на той же квалификации, но ваш групповой оборот больше трех баллов, да? то есть если вы помните, когда мы с вами рассматривали бонус роста, на уровне полутора тысяч баллов у нас выплачивается 30% бонуса роста. И э, вот эта вот ступенька, она является ключевой для, э, второго, для второй части маркетинг-плана. То есть э, расчеты, все, то есть квалификации определяются, исходя из количества лидерских веток, начиная от полутора тысяч баллов. Но в то же время бонус роста у нас с вами от полутора тысяч баллов до трех тысяч баллов, еще дальше имеет две ступеньки. И, соответственно, вот здесь вот на примере у нас с вами менеджер, есть, да, у которого две лидерских ветки, и есть небольшой групповой оборот личной группы. Нас интересует вот эта часть. То есть, у нас с вами есть лидер с групповым оборотом полторы тысячи баллов, и этот лидер находится на 30% бонуса роста, да, то есть он получает на группу 30% бонуса роста. Но у этого менеджера групповой оборот 4300, и он, соответственно, по бонусу роста находится на уровне 34%. И, соответственно, этот менеджер получает дополнительно 4% от этой лидерской ветки. Этот момент, я думаю, что понятен. И, и, и будучи менеджером, он уже получает лидерский бонус по второй части маркетинг-плана. Он получает 12% от этого оборота. Это для него является первым уровнем. Здесь ситуация похожая, с той лишь разницей, что этот лидер находится на, на, по бонусу роста на уровне 32%. Это так называемая квалификация, у нас лидер плюс. И, соответственно, с его оборота, этот менеджер получит бонус роста в размере двух 2%, то есть разницу 34 минус 32. В прошлый раз мы с вами смотрели и, то есть рассчитывали и видели, что бонус роста рассчитывается в виде разницы между процентами. И, соответственно, вот здесь у нас есть разница в 2%, которую этот менеджер еще дополнительно получит к лидерскому бонусу, который он получает от своего первого уровня, от лидеров первого уровня в размере, 12 И, соответственно, от этой ветки, это не ветка, это сборный у нас получается оборот, групповой оборот личной группы. Здесь он получает, условно говоря, 18%, вернее, эта группа получает 18% в виде выплат, а менеджер получает разницу между 34% и 18% вот этой группы. Вот, то есть есть вот такой вот момент а, нахлеста этих бонусов, которые добавляют выплат в, к вознаграждению этого менеджера. Это тоже такая хорошая, а, весомая доплата получается, интересно. Поэтому, а, когда вы находитесь во второй части маркетинг-плана, вам интересно иметь а, подрастающие ветки, для того, чтобы еще на этапе, когда вы доращиваете эти ветки, вы еще будете получать непосредственно бонус роста, продолжать получать. Когда эти ветки выйдут на групповой оборот больше 3000 баллов, когда у них станет больше 3000 баллов, соответственно, вы с этих веток будете получать только лидерский бонус. То есть бонус роста вы уже получать не будете, потому что они на 34% и вы на 34%. Разница равна нулю, и вы а, с этими партнерами уже строите взаимоотношения, получаете выплаты исключительно по второй части маркетинг-плана. Вот. <coughs> То есть вот этот момент я вам тоже хотела показать. Это тоже очень интересная деталь и такой а, плюс в нашем маркетинг-плане. Вот. Теперь будем смотреть вот такую вот сложную схемку. Это На этом примере мы с вами попробуем понять, как выплачивается бонус, лидерский бонус и то есть, что считается уровнем. Также мы с вами здесь посмотрим на примере, как работает минимальная гарантия для спонсора, что это такое. Вот, Давайте начнем разбирать. Я вам нарисовала пример директорской ветки. У этого директора есть три лидерских ветки в первом уровне. Первая ветка делает 1500 баллов, вторая ветка делает 10 тысяч баллов, и третья ветка делает 2000 баллов. То есть вот они три ветки, которые позволяют получать бонус с лидерских веток с двух уровней. И плюс у него есть какой-то групповой оборот личной группы. Для этого примера это не имеет значения. Для того, чтобы закрыть квалификацию директора, у вас может быть групповой оборот личной группы, может не быть. То есть это не важно. Поэтому я даже не стала прописывать цифру. Это на данный момент не принципиально. Итак, давайте дальше посмотрим вот эту вот большую ветку, как она строится. Это у нас с вами менеджер. Да? то есть этот Консультант находится на квалификации менеджера. У него есть, вот сейчас вот как раз та самая ситуация, когда э, у менеджера есть ветка директора. Да, у него есть директорская ветка, и у него есть э, ветка менеджера еще одна. То есть у менеджера есть еще один менеджер. И, соответственно, у него есть групповой оборот личной группы в размере, ну, условно говоря, тысячи баллов. То есть, вот, пожалуйста, все условия для квалификации менеджера выполнены. У него есть две лидерских ветки и есть, то есть, групповой оборот в нашем случае не имеет значения, но он у него есть. Не полторы, меньше. И поэтому он все равно закрывает квалификацию менеджера. У этого директора у нас с вами есть три лидерских ветки по полторы тысячи баллов. И плюс есть групповой оборот личной группы сбоку. То есть у него боковой оборот есть 1500 баллов. Вот, То есть это такой хороший полноценный директор. У этого менеджера у нас с вами есть лидерская ветка 1500 баллов. И есть групповой оборот личной группы 1500 баллов. То есть вот у нас такая экспозиция. Теперь давайте посмотрим... Какие бонусы будет получать, именно какой, с каких уровней, с каких оборотов будет получать наш с вами вот этот директор, этот менеджер и этот директор. То есть посмотрим, и, и, и на этого менеджера можно посмотреть. Ну вот три основных для понимания. Итак, что для кого будет считаться, каким уровнем, да? Итак, вот красным, красным у меня обведен вот этот директор, и, соответственно, все циферки красным, они касаются именно этого директора. Итак, для этого директора первым уровнем будет считаться вот эта ветка, да, то есть, которая закрыла полторы тысячи баллов. То есть, для него это первый уровень, и он получает бонус первого уровня от этого оборота. В этой ветке первым уровнем, то есть бонус первого уровня будет рассчитываться от вот этого группового оборота. Вот цифра один тоже есть, да, это тоже для этого директора, это будет групповым оборотом первого уровня. То есть вот эти две ветки, которые уже являются лидерскими, они в расчет бонуса первого уровня не входят, потому что эти лидеры уже считаются для этого директора вторым уровнем. Поэтому бонус первого уровня этот директор от этой ветки будет получать с его бокового оборота, с группового оборота личной группы. И в этой ветке, то есть эта ветка тоже полностью является первым уровнем, и, соответственно, этот директор получает бонус первого уровня, лидерский бонус первого уровня полностью с этого группового оборота. Но мы с вами смотрели, что директор имеет возможность получать бонус второго уровня. То есть еще есть 6%, которые он получает с оборота, с оборота лидеров на втором уровне. Соответственно, смотрим, вот эти две ветки нас интересуют, да, вот это второй уровень. И вот от этой, в этой ветке этот директор будет получать бонус второго уровня, от группового оборота личной группы, то есть, условно говоря, от бокового оборота этого лидера, он будет получать бонус второго уровня. В этой ветке точно также бонус второго уровня, этот директор будет получать от группового оборота личной группы, вот этого нашего это, с вами менеджера. Потому что вот этот оборот, вот этот вот оборот этого лидера и оборота этих лидеров. Для этого директора считаются уже третьим уровнем, третьим уровнем, то есть это уже обороты третьего уровня для этого директора. И а, смотрим дальше, да, то есть менеджер теперь, он у меня обведен черным, соответственно, все черные цифры, они касаются этого менеджера, с, с то есть он у нас черный. Соответственно, для этого менеджера групповой оборот личной группы и этого директора является базой для начисления бонуса первого уровня, 12%, да. В этой ветке вот этот оборот является базой для начисления лидерского бонуса первого уровня для этого менеджера, да. Вот смотрите, видите, да, вот этот вот групповой оборот личной группы, он для этого менеджера является базы для начисления первого, первого уровня, а для этого директора это база для начисления лидерского бонуса второго уровня. То есть этот менеджер с этого группового оборота получает 12%, директор с этого оборота, как с второго уровня, получает 6%. И таким образом выстраивается вся система. Вот здесь вот на большей глубине, то есть вы видите, что здесь у нас эти цифры, являются базы для расчета бонуса э, первого уровня для этого директора, да, мы сейчас вот не разобрали, являются вторым уровнем, и базой, э, то есть базы для расчета лидерского бонуса второго уровня для этого менеджера, и являются базой для расчета, могли бы да, являться базой для расчета э, бонуса третьего уровня. Но если вы помните по предыдущей схеме, у нас с вами у директора. У нас с вами у директора есть возможность получить только бонус э, с первого и со второго уровня. О, директор не может получать бонусы с третьего уровня. О чем это говорит? Возвращаюсь к примеру. Это говорит о том, что этот э, партнер мог бы получать бонусы третьего уровня с этих оборотов, если бы у него была бы квалификация выше. То есть если бы он уже был... смотрим, может снова вернуться, можно дальше не возвращаться, но все же. Если бы он стал региональным директором, он бы уже получал бонусы с третьего уровня. Вот. Но поскольку у него квалификация не региональный директор, а просто директор, Соответственно, он, он может получать бонусы только в двух уровнях. Вот, поэтому этому партнеру нужно срочно задуматься о том, чтобы вырастить еще, в его случае, еще две лидерских ветки для того, чтобы закрыть квалификацию регионального директора и получать бонусы со, со всей своей уже глубины. Вот. Ну и, соответственно, для этой ветки мы уже так тоже вот как бы мельком посмотрели. Для этого директора, несмотря на то, что он директор, да, он, он может получить бонусы только со своей первой линии. Почему? Во-первых, он получает бонус первого уровня, да, то есть вот с этих оборотов лидерских ветках он получает бонус первого уровня. Он мог бы получать... Бонусы второго уровня, ему по маркетинг-плану положено, но поскольку у него нет этого второго уровня, то, соответственно, у него нет с чего получать этот бонус. Соответственно, этому директору нужно думать о том, чтобы работать с этими лидерами на построении глубины. То есть, если этому директору нужно думать о том, чтобы уже расширять свою первую линию для того, чтобы получать бонусы, с более глубоких э, уровней, то этому директору наоборот, ему нужно работать над тем, чтобы углублять эти ветки, для того, чтобы у него появились лидерские ветки, из которых он уже может получать бонус второго уровня. Вот, то есть вот, вот такие вот разные ситуации. Оба находятся в квалификации директора, но у них ситуации разные, и у них будут стоять разные задачи. Вот. Я даже боюсь, честно говоря, спросить, понятно или нет, потому что это для какой-то части консультантов сейчас такая, знаете, теория-теория, то есть просто для того, чтобы какое-то общее понимание появилось, углубляться в цифры имеет смысл тогда, когда вы уже зашли на квалификацию лидера, и вот тогда можно уже, мы с вами в это погрузимся и разберемся уже досконально. И э, на, на основе этого примера я еще хотела сказать, не всегда бывает так красиво, да, то есть не всегда, что вот прямо вот все лидеры в первом уровне, все прямо вот все хорошо так подтянулись и так далее. Бывает так, что э, у лидера есть несколько пустых, ну, условно говоря, пустых, то есть люди, которые просто делают, э, делают 15 баллов личного оборота, получают что-то, у них, мы это называем прозрачной квалификацией, то есть они не занимаются сетью, не устроят, и у них, скорее всего, просто лидерская квалификация. Да? То есть у них нет, например, если бы у этого директора была бы только эта верка, и то есть он бы уже не был бы директором, да? то, есть, то есть когда появляются между лидерами люди, которые просто занимаются потреблением и не занимаются серьезным построением бизнеса. И в этом случае эти уровни не будут считаться вам уровнями для построения, то есть для расчета бонуса. Вот я что хотела сказать. То есть, чтобы не было такой вот иллюзии, опасения, что будут какие-то люди, которые между вами и серьезной лидерской веткой, и вы не дотянетесь до глубины, да, условно говоря. То есть вы будете то есть это может для вас быть если так вот смотреть по распечатке это для вас может быть там 5 6 7 даже 10 20 уровень вот но считаться будут только реально лидерские ветки то есть те которые выполняют условия прозрачно не считаются поэтому за глубину можно не переживать и еще один момент на который я хотела обратить внимание тоже, не знаю, сейчас понятно будет или нет, но попытаюсь. Если вы являетесь директором, то вы, как я уже сказала, имеете право получить бонус с двух уровней, с первого и со второго. И бонус, получается, первого уровня вы получаете до тех пор, пока у вас не появится в этой.. Ветки менеджер. То есть, как я уже сказала, у вас может быть директор, потом лидер, лидер, лидер, лидер, лидер. И вот появляется где-то там менеджер, и вы получаете бонус первого уровня с группового оборота личной группы этого менеджера, и плюс со всех боковых оборотов всех тех, кто между вами. То же самое бонус второго уровня вы получаете бонус второго уровня с оборотов, начиная, вот, вот, вот вам положен, например, бонус второго уровня вот с, с, этого, с этого группового оборота, да? И э, если, например, вот в нашем случае здесь директор, и, соответственно, бонус второго уровня э, дальше э, уже начнет получать этот директор, когда у него появятся эти ветки. Но, например, вот здесь вот ситуация, что у нас с вами менеджер. И так может быть здесь менеджер, потом здесь тоже менеджер, здесь тоже менеджер. И, и, и так далее. То есть вариантов может быть много всяких. Там лидер, менеджер и так далее. И вы получаете бонус второго уровня с положенных, вот начиная с положенного вам этого уровня и глубже до тех пор, пока здесь не появится директор. И потом вы получите бонус, получается, второго уровня еще от нижестоящего группового оборота личной группы этого директора. И только уже ниже, то есть вы не будете получать бонус второго уровня, поскольку его будет получать вышестоящий директор. И со всеми ур уровнями бонусов точно так же. В у регионального директора появляется бонус третьего уровня. И вы точно так же его получаете до тех пор, в глубину, пока у вас там не появится региональный директор. То есть... Это, это то, о чем я пыталась вам сказать, когда говорила, что вы можете получать бонусы с гораздо большей глубины, нежели 5 уровней, которые на, то есть официально заявлены в маркетинг-плане. То есть уровни считаются не, не, не, не, не, скажем так, не конкретно по распечатке, они считаются по закрытым квалификациям. Вот, поэтому можно получать бонусы достаточно глубоко. Вот, вот что я хотела вам сказать по поводу бонуса, по поводу лидерского бонуса, по поводу уровня. И смотрите, у вас может возникнуть вопрос. Вот смотрите, у этого менеджера боковой оборот всего на всего 1000 баллов, а у нас с вами база для расчета бонуса первого уровня является именно групповой оборот личной группы. И э, возникает, такая, э, возникает такая мысль, что несправедливо. А если здесь будет вообще ноль, да, не будет никакого группового оборота личной группы, я, получается, не буду получать э, бонус, лидерский бонус первого уровня в данном случае. И эта ситуация предусмотрена в нашем маркетинг-плане. И она регулируется так называемой минимальной гарантией для спонсора. Минимальная гарантия для спонсора. Что это такое? Если вы прочитаете нашу брошюру, то там так и написано, что минимальная гарантия для спонсора – это инструмент справедливого распределения лидерского бонуса для тех партнеров, которые делают групповой оборот личной группы полторы тысячи баллов и больше то есть это инструмент справедливого распределение как это работает это работает следующим образом если у кого-то из лидерских квалификаций начиная с менеджера групповой оборот личной группы меньше полутора тысяч баллов то этот менеджер будет выплачивать Минимальную гарантию для спонсора. Она рассчитывается как процент, 23%. Что такое 23%? Это суммарное количество лидерских бонусов, которые положены по маркетинг-плану. То есть, если вы суммируете 12, 6, 3, 1,5 и 0,5, вы получите 23. И, соответственно, как это считается? Вот, например, в данном случае групповой оборот личной группы тысяча соответственно этот директор получает свои 12 процентов бонус первого уровня от этого группового оборота но поскольку этот групповой оборот в личной группы меньше полутора тысяч баллов соответственно этот менеджер выплачивает этому директору минимальную гарантию для спонсора она считается как разница то есть берется полторы тысячи баллов, вычитается это то, что у него есть, тысяча баллов группового оборота личной группы, умножается на 23% и выплачивается этому директору. Вернее, выплачивается не этому директору, то есть это то, что у него вычитается. Из этих 23% берется 12%, которые положены этому директору, и они к его бонусу добавляются. То есть в нашем случае от 500 баллов 500 баллов умножаем на 23%, эта сумма будет вычтена из бонуса этого менеджера. Директору будет добавлена минимальная гарантия спонсора в размере 500 баллов умножаем на 12%, поскольку он претендует на выплату бонусов первого уровня, и получается сумма, которая добавляется к бонусу этого директора. И, соответственно, оставшиеся проценты, они перераспределяются также по вышестоящим, то есть в зависимости от того, какой является эта база, этот оборот, то есть база расчета для какого бонуса является. То есть она дальше вся перераспределяется, все 23% перераспределяется. Вот, поэтому даже если, даже если ваши нижестоящие партнеры в лидерских квалификациях не выполняют необходимые, полторы тысячи баллов группового, группового оборота личной группы, то вы в любом случае будете получать, как будто бы у него групповой оборот личной группы полторы тысячи баллов. То есть все равно вам этот бонус будет начислен. Вот, мне кажется, достаточно справедливая такая справедливый инструмент, который мотивирует любого лидера делать групповой оборот личной группы не менее полутора тысяч балл вот в принципе в основном то что я хотела вам сегодня рассказать по а, лидерскому бонусу дайте мне пожалуйста какую-нибудь обратную связь а, можете сказать вообще ничего не понятно можете сказать понятно можете сказать я и раньше знала все вот поэтому приму любую обратную связь но а, Лидерский бонус начисляется вот по этим правилам. Пока вы готовитесь с мыслями, и готовитесь дать какую-то обратную связь, я еще раз хочу вернуться к мысли о том, что лидерский бонус является как раз тем бонусом, который позволяет получать так называемый остаточный доход в сетевом бизнесе. То есть если мы с вами смотрели бонус роста и там подрастающие консультанты нас подпирали всегда, если наши партнеры подрастают, то наш процент бонуса роста уменьшается, то в данном случае, если вы вырастили лидерскую ветку, то вы в любом случае с нее получаете положенные бонусы, лидерские бонусы всех уровней, на которые вы можете претендовать. То есть у вас эти бонусы уже никто не уменьшит, никто не отберет. То есть это бонус, который вы получаете за проделанную работу, за выращенную ветку. Если вы ее дальше взращиваете, то, соответственно, ваш остаточный доход будет только возрастать. Все, теперь слушаю вас. Для нас можно скажу. Да. Из всего того, что я сейчас услышала, первое, это, конечно, очень здорово, что я эти просто цифры услышала и поняла. Посмотрела вот эти схемы, пересмотрю еще в записи. Но у меня сразу два вопроса возникло. Первое, нет, первое понимание, что на самом деле нужно в первой линии обязательно вырастить лидера. Угу, лидера, да. чтобы у меня появился в первой линии, чтобы уже начать получать какие-то бонусы да, с этой да. ветки. И да. второй уже это вопрос, а как же вырастить этого лидера <laughs> в своей первой линии? Где его найти? Как его вырастить? Вот у меня на протяжении уже многих лет этот вопрос, он есть, стоит. Mm -hmm. Поэтому у меня mm -hmm. только э, мотивированные люди на личный э, оборот, личные баллы уже появляются. Такие, которые смотивировались, Ну как, поскольку я сама уже на это прям mm -hmm. безоговорочно понимаю, что сетевой маркетинг это mm -hmm. и есть. Личный mm -hmm. оборот плюс групповой оборот. Личный оборот у меня... Я же сама его делаю, Лау, есть. Да, да. Как же его создавать вот уже групповой оборот, который у меня, меня приблизил бы как к лидеру, да? И да. как же этого лидера у себя вырастить? Вот такой вопрос. А, Наталья, а... Я тебе обязательно отвечу на этот вопрос, если вдруг мы сейчас заговоримся, я забуду, напомни, пожалуйста, ладно, я тебе отвечу на этот вопрос, он немножко не относится к теме нашего сегодняшнего дня, но я все равно тебе отвечу на этот вопрос. Если еще кто-то что-то хочет сказать, какие-то комментарии, может быть, вопросы. Вопросов нет. Хорошо. Хорошо, тогда э, в завершение нашей сегодняшней темы э, я хочу сделать два основных вывода, которые вам нужно э, положить себе на подкорку, даже если вы ничего не поняли в этих цифрах пока, да, и даже если у вас ничего не отложилось. Два основных вывода, которые вам нужно иметь в виду. Первое. Первый вывод. Э, работа по наращивание ширины и глубины всегда чередуются. То есть в нашем бизнесе, то есть этот вот извечный вопрос, что, что, что строить, ширину или глубину. Да? Вот. Так вот, я вам скажу, что работа по построению ширины и глубины чередуется. На начальном этапе вы рекрутируете, рекрутируете, рекрутируете, работаете на ширину. Потом, когда у вас проявляется лидер, вы начинаете вместе с ним работать на глубину. И маркетинг-план нас к этому будет, то есть нас будет подталкивать, да? То есть сначала мы работаем в ширину, чтобы увеличивать бонус роста. Затем мы понимаем, что ага, я хочу получать лидерский бонус. Вот как вот Наталья сегодня сказала, да? И мы, соответственно, понимаем, нам нужно углублять те. Ветки, которые претендуют, претендуют на рост. То есть мы помогаем нашим лидерам работать в глубину, тем самым дорастать до лидерского бонуса, первого уровня. Затем, когда мы с вами выросли до того, чтобы получать бонус первого уровня, и мы продолжаем работать в глубину, как вот в этой ситуации, да? то есть у нас появляется хорошая уже такая первая линия, и мы, у нас появляется квалификация директора, которая позволяет получать бонусы с большей глубины. Но у нас этой глубины нет. И нас маркетинг-план нам говорит, тебе надо работать в глубину, чтобы у тебя появилась база для начисления бонусов второго уровня, лидерского бонуса второго уровня. Мы работаем, работаем, работаем, появляется глубина, с которой мы получаем бонус второго уровня. Потом появляется третий уровень то есть с которого мы можем получать бонусы третьего уровня. И тогда нам маркетинг-план говорит, ага, хочешь получать бонусы третьего уровня, тебе нужно работать в ширину, как вот, например, вот этому директору. Тебе нужно работать в ширину. И вот эта работа, она постоянно чередуется. То есть у вас появляется возможность получать бонус, но вам нужна глубина для того, чтобы получать этот бонус. Вы работаете в глубину. У вас появляется глубина, с которой вы не можете, у вас не хватает процентов не хватает бонус просто, чтобы получать еще дополнительные бонусы. Вы понимаете? Ага, пришло время еще поработать на ширину. И вот эта работа, она все время чередуется: ширина, глубина, ширина, глубина. И таким образом вы устраиваете стабильный, гармоничный, доходный бизнес. Вот это первый вывод, который вам нужно отложить. И второй вывод это по поводу группового, группового оборота личной группы для того, чтобы не терять за счет выплаты а, минимальной гарантии для спонсора нужно стремиться к тому чтобы ваш группы групповой оборот личной группы всегда был больше полутора тысяч баллов то есть вам нужно выстраивать свою работу так чтобы ваш ваша личная группа всегда делала больше полутора тысяч баллов вот то есть вот это два основных а, момента которые будет достаточно для того, чтобы начать работать во второй части маркетипа. А в остальных деталях уже можно по ходу разобраться. И поскольку на сегодня все, домашнее задание с расчетом я вам давать не буду, потому что не хочу, те, кто не находится сейчас на лидерских квалификациях, не хочу, чтобы вы на это тратили время. Те, кто находится на лидерских квалификациях, мы уже отдельно можем разобраться, отдельно можем... Работать на примерах. То есть это мы делаем уже с теми, кто вышел лидерских квалификаций. И сейчас хочу вернуться к вопросу Натальи. Наталья говорит: как вырастить и где найти. Да? В связи с этим, Наталья, у меня к тебе встречный вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько человек ты на сегодняшний день рекрутируешь в свою команду? Сколько встреч ты проводишь? эти встречи, они нацелены на привлечение какой аудитории? Это клиенты? То есть это потребители, это продавцы или это сетевики? Угу. Ну, снова, до ноября месяца у меня как-то стабильно получалось рекрутировать три и более человек первую линию. В угу. ноябре угу. еще пока не случилось. Угу. Вот. Но я уже понимаю то, что это у меня практически потребители. Просто угу. потребители. Да. И эти подписания случаются именно вот во время работы по подбору ароматов, просто вот ну, когда-то человек uh -huh. обратился, я ему подобрала аромат. Это потребители, все, uh -huh. которые могут даже вообще один, один раз приобрести какой-то продукт, и потом в течение года еще uh -huh. раз один uh -huh. Я, похоже, ни uh -huh. в том направлении, пока. В том, в том. Нет, нет, все нормально, то есть не, не думай, что ты не в том направлении, просто здесь нужно понимать, как работает та или иная целевая аудитория. Если мы говорим про потребительскую аудиторию, это в принципе целевая аудитория, но вы должны понимать, что для того, чтобы у вас появились лидеры, лидеры вам нужно будет подписать очень большое количество людей, потому что mm -hmm. это... Ну, вот если мыслить понятиями воронки, да, то есть. Чтобы было из кого вот выбрать, раз, было из кого вырастить два, и тогда есть шанс дорастить человека до, до уровня сначала человека, который продает, да, предлагает наш продукт, а потом уже приглашает точно таких же людей к себе. И второй момент, который касается этой целевой аудитории, нужно понимать, что это долгий процесс, то есть ты растишь человека долго, это нужно постоянное взаимодействие, то есть вы, возможно, работаете там в клиентском чате с ним, потом тех, кто заинтересован, вы переводите в... Чат кандидатов для партнеров, то есть вы там их как бы готовите, да, то есть это еще это еще и работа в этом направлении, то есть не нужно думать, что вы подписали человека на потребление и он сам созреет до того, чтобы начать работать, какая-то часть может быть и созреет, но с этими людьми нужно вести работу. То есть в любом случае нужно в этом направлении прикладывать усилия. То есть вот если мы говорим про эту целевую аудиторию, про целевую аудиторию потребителей, поэтому здесь нужна регулярная работа по привлечению новых людей и постоянно их греть, растить, и тогда есть возможность, что через какое-то время вырастет. Это не быстрый процесс, это непростой процесс и требует вовлечения достаточно большого количества людей для того, чтобы было кого растить. Это сложная работа, да. Вот, а дальше старая целевая аудитория, это те, кто у нас а, уже, например, в сетевом а, занимаются продажами, да, то есть они mm -hmm. а, знают, что такое сетевое, они продают, то есть у них есть какие-то дополнительные продажи, то есть а, вы дальше, то есть с ними тоже нужно дальше работать, дальше растить, то есть выращивать до уровня а, сетевиков, условно говоря, тех, кто приглашают новых людей. И тогда мы этого человека дальше уже растим до лидерской квалификации, если он готов в этом направлении вести, расти. Ну и третья категория – это сетевые предприниматели. Если вы успели прочитать анонс, то это тема моего выступления на ближайшем нашем итоговом события. То есть эту тему я буду там раскрывать уже более широко, что для этого нужно, как, чего и так далее. Поэтому приглашаю всех на итоговое наше событие. Там мы об этом более подробно поговорим. Вот. Mm -hmm. Наталья, появилось ли чуть больше ясности в тех вопросах, которые ты задала? Ну да, конечно, я понимаю, что сделаю выводы соответственные. Да, хорошо. хорошо. Так, ну что, друзья, тогда мы с вами будем на сегодня заканчивать. Вот. Спасибо вам большое за участие. Спасибо большое за то, что пришли послушать. Если будут вопросы по лидерскому бонусу, пожалуйста, задавайте в командном чате. Все разберем, отвечу на вопросы, если для кого-то это вот актуально, и у кого-то есть какие-то непроясненные моменты. Задавайте, не стесняйтесь. И буду очень рада видеть вашу обратную связь в том, в том же командном чате по сегодняшней теме, по, сегодняшнему нашему, по сегодняшней нашей с вами работе. Вот. Ну что, тогда на этом все, спасибо всем огромное, еще раз всем продуктивной недели, всех жду в Москве 4-5 числа, тех, кто хочет дальше строить бизнес активно, и до следующей, до встречи в следующий понедельник. Всем пока. И здравствуйте и спасибо всем. Спасибо. Спасибо, Гульнас. Пожалуйста.